Всем приветик! Так, тема чувства мужчины. Выбираем, смотрим. Дом. Мужчина мечтает о доме. Также у мужчины есть свой дом. И мужчина приходит в гости, у кого есть свой дом. У друзей, у знакомых, у родственников. Всем пока!